Oh. <laughs> Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян. Хочу сегодня предоставить вашему вниманию инвестиционную компанию как «Великолепный век». Эта компания на рынке недавно. Я сама только узнала о ней вчера. Можно инвестировать в эту компанию... С 20 долларов вы будете получать 1% на 120 дней, а можно инвестировать 60 долларов. На, будете получать 1% на 45 дней. Можно инвестировать 100 долларов. Будете получать 1,5% на 45 дней и можно инвестировать 500 долларов. Будете получать 2% на 60 дней. компании, я думаю что проработает а, довольно-таки долго, а, так как компания начала выдавать займы. А для чего выдает компания займ? Для того, чтобы увеличить количество инвесторов. А, что, компания выдает до 6 а, тысяч долларов, а, значит, э, э, инвесторы здесь а, довольно-таки а, хорошие, приличные. Здесь еще можно зарабатывать на реферальной программе. Это рефералы с первого уровня вы будете получать 5%, с рефералов второго уровня 3%, с рефералов третьего уровня это 1%. Для того, чтобы стать инвестором, вам нужно, конечно, пройти регистрацию. Регистрация здесь довольно-таки простая. Проходите регистрацию. Регистрации здесь в... прописываете свой логин, а почту, а пароль. Выставляете галочку «Согласен с правилами». Это пользовательское соглашение. Я советую вам прочесть от начала до конца, чтобы у вас не было претензий ни ко мне, как спонсору, и ни претензий к администрации этой компании. И нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Как только сайт перегрузится, и вы окажетесь в вот в таком вот кабинете, я авторизируюсь. И здесь единственное, что в кабинете нужно в первую очередь это прописать свой, сейчас аккаунт нажмем, да, настройки. А, прописать здесь кошелек. А, кошель здесь работают только а, на данный момент с одним Perfect Money. Вы прописываете свой настройка кошелька, нажимаете, а, вставляете сюда свой Perfect Money а, и нажимаете кнопочку «Сохранить». А, и кошелек ваш а, здесь прописывает. Я уже сбросила, так как нажала настройки кошелька, я а, сейчас это все заново сделаю. Итак, и вы как можно пополнить баланс. Баланс пополняется с Perfect Money. Вот. И можете, например, 60 или 20 пополняете и создаете депозит. Нажимаете создать депозит. И как только деньги приходят, и вас выставляете здесь галочку, а здесь прописываете. И оплата или с кошелька, или же с баланса. И нажимаете, потом выбираете, какой вы депозит. Если вы на 60, значит, вы выбираете на 60 долларов. Создаете депозит. Ну, я еще хочу что сказать. Вывод здесь по инвестициям один раз в месяц, первого числа, ребята. Вывод можно выводить с 10 долларов. Итак. В, отделе, в разделе «Операции» будут отображаться все ваши операции. У меня пока что никаких операций нет, поэтому здесь, здесь будут отображаться ваши рефералы а, до третьего уровня. А, здесь ваши депозиты. Здесь вот «Пополнить» а, а, раздел. Но я хочу вам предоставить сегодня и рассказать, как получить займ. А для чего дается, дает, уже говорила, дает займ компания для того, чтобы увеличить количество инвесторов. Не пугайтесь слова займ. Займ, вы все равно будете отдавать то, что вам дадут, но не сразу, а будут, будете каждый месяц у вас будет отчисление 50% от вашего депозита будет отчисляться вам на вывод, а 50% будет отчисляться тому инвестору, который выдал вам займ. Итак, как получить займ? Начнем с самого начала. Первое, что вы зарегистрировались, да? Зарегистрировались и теперь... И что я хочу сказать, что для того, чтобы получить займ, у вас должна быть рабочая страничка в ВК. Потому что здесь нужно будет писать пост и закрепить его в обязательном порядке. А пока вы не получите, конечно, займ. На страничке должно быть ваша настоящая фотография, должно быть определенное количество друзей. Но если у вас здесь будет 10-15 друзей, то, конечно, вам не дадут. Подписчики здесь имеют значение и, конечно, имеют ваши посты. Ваша страничка активная, пишете ли вы посты. Записывайте ну, ролики, я не знаю, и вообще, если у вас команда, все смотрят именно по вашей страничке. Итак, первое, что это вы должны зарегистрировать. Второе, я под роликом размещу... Именно текст, который вы должны скопировать. Или можно зайти ко мне на страничку, скопировать и взять там даже фотографию, вернее картинку эту, которую нужно прикрепить. Здесь вы копируете, добавляете свою реферальную ссылку, прикрепляете в обязательном порядке картинку и заходите на именно сайт на главную страничку. На главной страничке здесь есть техподдержка. Вы отправляете, пишите в обязательном порядке. Здравствуйте, моя э, ссылка на займ. Здесь вы сделали пост, написали и нажимаете на... Именно на вчера. И вот здесь у вас будет ваша ссылка на ваш пост. Вы ее копируете и отправляете. Вот я отправила. Отправляете. Пишите, здравствуйте, моя ссылка на займ. Отправляете эту ссылку вашего поста, отправляете им. Затем вы... Вам приходит вот такое, как вас зовут, ваш номер телефона и ваша почта. Все, все здесь спасибо, запол, заполнили. Теперь э, копируете еще раз свою, опять пишите «Здравствуйте, моя ссылка на займ» и отправляете. И вам приходит письмо, заявка принята э, в обработке. После проверки и одобрения займа вы получите сообщение на почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения от 1 до 5 рабочих дней. Рабочие дни считаются, ребята, с понедельника по пятницу. Поэтому все условия для займа на канале Телеграм. Есть Телеграм-канал. Вы можете скопировать то, что вам пришлют. И можете добавиться сюда. Вот я добавилась. Здесь я прочла информацию. А, здесь а какие а, плюсы должны быть на, у вас на страничке. Как я уже критерии оценки шансов на займ. Вы все это внимательно прочтите. И если а, нужно что-то, подкорректируйте на своей страничке. За займ вашего реферала... Будут давать бонус. А какой он будет, это решит система. Обычно это 1% от займа. А вознаграждение реферальные можно будет выводить сразу же с 10 долларов. Ребята, все будет, информация полностью будет под моим роликом. А кого эта тема заинтересовала, добро пожаловать. Будем зарабатывать, будем инвестировать. С вами была Ольга Разуманян. До новых встреч на моем канале.